Только в этом сезоне все повторится. Ты чё блядь блять? Только в этом рейтинговом сезоне начнется новая история. Да, охуительная история. И вот зал замер. Чтобы не пропустить появление Ики Switch Свич Лендер Nintendo Sega Mega Drive Track 2000. Фу, блядь, как это сказать? Еще раз. Чтобы не пропустить появление Ики switch Свич Лендер Nintendo Sega Mega Drive Track 2009 люкс про Здорово, мужские мужчины! Я думаю, вы уже поняли, что новый стволешник достаточно бодрый. Устанем ли мы от него, как когда-то от p 90 Конечно же, да. Пизда. Но пока этого не произошло, давайте ознакомимся с его сильными и слабыми сторонами. Первая сильная сторона – это… Уверяю вас, я не ошибся, так как наличие мифика гарантирует актуальность пушки сезон так на 3, а то и больше. Кстати, пока далеко не отошли от темы с донатными скинами и боевыми пропусками, приглашаю вас, мужики, в самую бодрую группу по мобильной колде. Если честно, я вообще не понимаю, почему у тебя там нет и как ты вообще живешь. Только там самая проверенная и инсайдерская информация появляется, про будущие сезоны. Сливы, обзоры, дата выхода ивентов, конкурсы... Кстати, насчет конкурса. Сейчас в группе начался движ на 6 расширенных батл пассов. По-моему, это балдежный подгон от администрации, в котором нужно принять участие по-любому. А если вдруг тебе хочется боевой пропуск получить здесь и сейчас, то напиши Никите, он тебе пуля его отправит. Главное, не забудь ему черкануть, что ты от меня. За Никиту, мужики, я ручаю Лично так как сам у него неоднократно валюту заряжал. Короче говоря, ссылку на пост с конкурсом и группой в описании забирайте. Значит, что из себя представляет новый пистолет-пулемет? Это убойный стволешник со стартовым боезапасом, всего в 26 патронов. Отдача достаточно приличная, ствол уводит вверх и вправо. Очевидный и решающий минус – это, конечно, боезапас. 26 пуль для пистолет-пулемета, откровенно говоря, вообще ни о чем. А если вы будете играть на опорном пункте или захвате точек, так это вообще габелла. Хотел, значит, я следующим шагом в повествовании для вас провести стартовые, бодрые замеры урона, как вдруг... Не надо, Походу еще чуть-чуть и я останусь без хлеба. Очень круто, конечно, что разработчики добавили такую подробную таблицу с характеристиками пушки. Причем тут можно отследить изменения, если добавлять модули. Это, конечно, очень хорошо. Если вдруг кто-то не знает, как сюда заходить, то открывайте пушку и тыкайте на вот этот значок и уже самостоятельно изучайте нужные вам. ダンネ Хорошо, хоть разработчики пока что годные готовые сборки не пихают, а только какой-то плюс-минус шлаг, я еще с этим вам помогу. Так, ну давайте, кто не шарит, научу пользоваться данным ТТХ от разрабов. Итак, на данном скрине мы видим надпись метры и числа. Это отрезки, на которых сохраняется тот или иной урон. Собственно говоря, вот этот чубрик нам говорит о том, сколько зон с уроном по персонажу у нас есть. Ну, а это, собственно, сам урон, думаю, по цвету на челике вы сами смекнете что и откуда. Честно признаться, пока забейте хрен на этот урон и смотрите на отрезки с его изменения. Без модулей x 9 до 10 метров имеет самый приятный урон и высокий КПД. Следующий отрезок у нас идет от 10 до 15 метров. Третий и четвертый отрезок рассматривать мы не будем, так как эффективность файтов на такой дистанции оставляет желать лучшего. Так вот, нам нужно всеми возможными путями бафнуть дистанцию, чтобы повысить свою эффективность стрельбы как на ближней, так и на средней дистанции. На помощь тут приходят сразу пара обвесов. Это монолитный глушитель и расширенный легкий ствол мип. Если мы сравним наши сборки с отрезками, то увидим, что эти модули к первому отрезку добавляют половиной метра, а ко второму целых и 3,8, ну почти 4. Мы увеличили полезную дистанцию, то есть без модулей мы профитно могли бы файтиться только до 15 метров, а с обвесами уже почти до 19. Кто-то может подумать, что это недостаточный баф, но поверь, Верьте, дядьки, на ТТХ все же отпечаток ложится, и не херовенький, я вам скажу. Так что не стесняйтесь этим пользоваться. Следующим шагом я беру увеличенный магазин, и теперь у нас аж целых 36 патронов. Не густо, конечно, но спасибо и на этом. Теперь я должен небольшую ремарочку зарядить. Следующий модуль у меня лазер, который улучшает кучность стрельбы от бедра и заодно апает такой параметр, как задержка перехода от бега к стрельбе. Лично я предпочитаю играть в режимах опорный пункт и захват точек, поэтому туда этот лазер годится более чем. Я надеюсь, не нужно упоминать, что этот лазер всегда видно, и вас по нему могут спалить противники. В супердинамичных режимах это не так критично, как в том же командном бою или в режиме найти уничтожение жить Вот туда лучше взять тактический лазер. Как я и говорил, в опорке и захвате снова ппшка, нужно бегать на острие атаки. Рекомендую использовать перк проныра и зеленую хилочку. Ну а синий перк уж там по вкусу, смотреть, кто с чем любит играть. Делаю микропаузу, ребята. И большое спасибо, говорю, вот этим потрясающим людям за поддержку на крайнем стриме. А Максону а.к.а. Горка отдельное рукопожатие. На этом приколы не заканчиваются. У x 9 очень скудное количество припасов, на самом деле. Я сначала даже играл с перком полный боезапас, но потом от него все-таки я открестился из-за того, что нецелесообразно его использовать, если постоянно агрессировать. Я остался, в общем, на таком мнении. Возьму, пожалуй, легкий приклад, который добавляет скоростушки к стрейфу. А в паре с перком проныра просто сказочка какая-то получается. Не всем, конечно, подойдет такая комплектация, но вы обязательно ее попробуйте, господа, и под свои прихоти измените. Будет ли данная ппшка мета... да, я даже и не сомневаюсь, что будет. Радует, конечно, чтобы запас у нее не такой большой и мета парням придется ее юзать все-таки с башкой. И такой ситуации, как с P90, вроде не должно у нас быть, чтобы с ней повально играли, но играть, конечно же, будут. Если вдруг тут есть деятели, которые считают, что это ППшка хрень, то, смею вас огорчить, играть преимущественно в клоузе с постоянным сближением и будет у вас супер все хорошо. КПД бодрый до 18 метров, дальше уже немножечко не то пальто происходит, так что играйте в суперклоузе. Кстати, господа, если вдруг кому интересно мое мнение про x 9 Перо в Королевской битве и, собственно, сборка на нее вам интересна, то заходите на мой лайв-канал. Там чисто Королевская битва выходит. А еще хотел сказать немножечко печальную новость. К сожалению, к сожалению, прошлый экспериментальный материал про прострелы с громилы немножечко провалился, и это грустно. Давайте я, знаете, что попробую сделать? Снайперские позиции и не только снайперская, а еще для чубриков с автоматиками в общем, хорошее позиционирование, замучен если вы поддержите, я буду только рад, поэтому если вы хотите это увидеть, напишите прямо сейчас, go карту ну а дальше напишите, на какой карте такой движ замутить, я буду уже ориентироваться по комментариям под этим материалом как-то так, жду вашего фидбэка дорогие друзья, это был Огнянский все только начинается